Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня речь пойдет о диплодении, то есть укоренение диплодения. Я не успеваю смотреть, она просто, моя красная диплодения, бросает вот такие эти отростки, веточки. И вот заплелась здесь, полезла она у меня на лампу. И вот причем обрезать такой побег не нужно, потому что вот здесь завязываются цветы у нее везде по всему побегу. То есть это она будет свистеть. Ну вот мои красотки. Диплодения красная, ну такая больше бордовая она у меня цветет, но ну, я могу сказать практически круглый год, потому что вот она отдыхает, наверное, всего месяца ну, полтора, ну два максимум, вот зимой отдыхает она у меня и вот она цветет очень обильно с ранней, весны, с ранней весны, и вот до поздней осени она будет цвести. Укореняется диплодения очень легко. Вот видите, ой, цветочки сыпятся, другие уже раскрываются. Хорошо укоренять вот такие вот отводочки. Вот, например. Вот такие вот отводочки. Вот. Вот хорошие тоже. То есть, вот уст например, да, вот этот, он нет, он не годится на на укоренение. А вот такие вот отростки, которые боковые идут. Вот, например, на веточке вот черенок. Вот этот черенок, вот он, пожалуйста. Я красную просто укоренять сейчас не буду. Я буду укоренять розовую. Я просто хочу спасти растение. Она у меня приболела. Сейчас я вам покажу розовую. Вот она никак не может у меня отойти. Вот она просто... Я у нее уже несколько срезала череночка. Сейчас буду укоренять и покажу, как я это делаю. И здесь еще, наверное, можно вот этот вот срезать. Вот видите, вот здесь вот веточка такая вот. Вот это хорошо тоже укоренится. Ну вот моя белая. Это вот с моего черенка вот она выросла. Вот. Она молоденькая, правда. У меня есть много видео про диплодени. Можете зайти на мой канал, посмотреть. Ну вот, для укоренения подойдут обычные стаканчики, только нужно обязательно сделать дырочки, чтобы водичка не застаивалась. Вот такие мягкие. Так, ну на всякий случай 3 сейчас сделаем. На дно обязательно либо керамзит, либо пенопласт подойдет тоже. У меня керамзит закончился. Но есть пенопласт. Это тоже очень хорошо. И побольше так вот наломать. Грунт у меня универсальный И добавлены туда только разрыхлители Че, Перлит чуть-чуть вот здесь у меня есть И песочка чуть-чуть Такой рыхлый желательно грунт Насыпаю грунт в стаканчики так, вот Сейчас во все насыплю 3. Можно даже, можно даже их вырастить три разных сорта, допустим, уголенить, ну укоренить прям вот череночки, и они потом в будущем будут цвести разными сортами, тоже очень будет красиво. и что нам нужно для укоренения то есть стаканчики подготовили с грунтом отростки, которые будем укоренять вот у меня уже все приготовлено ну и здесь еще отрежу и нужен еще инкубатор вот такой вот инкубатор очень хорошо подходит контейнер вот такой вот, крышка, у меня там уже на укоренении я вам покажу, что у меня там на укоренении чуть позже и корневин для стимуляции образования, корнеобразования Сейчас нужно грунт увлажнить. Хорошо увлажнить, потому что поливать потом не нужно будет. Какое-то время. Там в тепличке будет свой микроклимат. Там влажность повышенная, она вся отпотевшая. Вот хорошо пролить. Вот он даже еще вот сверху. Грунт сухой очень. Желательно очень хорошо вот увлажнить, прям хорошо увлажнить. Можно вот еще чуть-чуть. Да, и в конце видео я вам покажу, что у меня там на укоренении в инкубаторе. Ну что, приступим. Это у меня розовое плодение. Я уже сказала, что она приболела, и я просто боюсь. Вот просто плохо растет очень. Прям вообще. Вот она у меня в том году цвела, в этом году она даже и не цвела. Листочки желтеют. Нового роста, я могу сказать, очень скудный у нее рост идет. Ну что, приступим. Корневин, обязательно корневин. Я вот здесь вот сейчас блюдечко, немножко водички для того, чтобы смочить. И в тепличке она очень хорошо укореняется. И вот так вот прям в корневин припудрить вот все. Грунт влажный. И вот так вот. И хорошо вот так вот ее утрамбовать. И все, больше ничего делать не нужно. Да, совсем забыла. Нужно работать с пандевилой, сиплодене, перчатка, Потому что так как ее сок ядовитый, ну и конечно нежелательно, что попадала на кожу. Ну вот один я укоренила. Сейчас хочу вот эти вот два еще в один стаканчик посадить. Ну также вот прям припудрить чуть-чуть корневином. Достаточно. Ну вот видите, припудрить чуть-чуть. И второй тоже. Маленькие совсем. И вот так вот в землю их вот так вот утрамбовать. И вот в этот стаканчик я посажу все-таки три разные То есть у меня будет красное, белое и розовая. И сейчас при вас буду обрезать черенки. Ну, вот такой вот черенок я отрезаю розовое диплодение. Вот эти нижние можно будет вот так вот убрать, вот такой черенок, Белая. Белая. можно вот этот вот, вот хорошо подойдет тоже. Сейчас и выберем. Ну можно, вот этот прекрасный черенок тоже. Ну вот. эти нижние листочки уберу это не диплодения и сейчас красную ну вот красную тоже выбрала вот такой вот отводочек хороший вот сейчас я его здесь сниму вот вот, вот этот вот белый сок а, нужно промокнуть перед посадкой, чтобы он прекратил или промыть под краном воды чтобы перестал сочиться ну вот сейчас я здесь углубление сделаю и каждый череночек буду обмакивать в корневин это вот белая розовая И красная и потом в будущем получится очень красивый вот все и тоже их хорошо так тут он брать Вот, сейчас я их еще немножко увлажню, чуть-чуть, вот, увлажнила. Ну вот, что получилось. И теперь я их поставлю в инкубатор. Вот такой инкубатор. Там такой, свой микроклимат такой, там очень тепло. И вот, что у меня тут. На укоренение у меня здесь Глоксинии вот, разным цветом а, и гортензии тоже разные. Хочу попробовать их укоренить. И вот сюда же я поставлю еще гиплодения. Очень удобно вот такой контейнер, высокий, с крышкой, для укоренения. Я вот теперь это все вот так вот закрываю. Так плотненько, и все. И раз в день немножко я, конечно, буду открывать, чтобы кислород... Потому что он вообще здесь полностью такое получается. Воздух не попадает туда. И все, и в светлое место...